Девчонки, в зоне вещаний проект ру и я, Юлия Рыж. Итак, наступило лето, а это значит пора свадеб. И сегодня мы поговорим с моей ученицей, Анной Незнановой, декоратором, да, свадеб, о том, как же украшать свадьбы и как на это можно зарабатывать. Но сначала я хочу узнать у Ани. Ань, скажи, пожалуйста, а как ты попала на сайт «Валим из офиса и почему решила покинуть офисное рабство? На сайт «Валим из офиса» я попала через твой видеоканал, на котором ты рассказывала про женское предназначение. А на сайте я провела, мне кажется, весь рабочий день, потому что там было очень много информации, и она была крайне актуальна для меня. Потому что я давно хотела открыть что-то свое, но идей у меня не было, что именно открывать. Потому что хотела, чтобы это было любимое дело, чтобы оно нравилось, получать удовольствие от этого, когда занимаешься этим каждый день. А после того, как я списалась с тобой и решила идти к тебе в наставничество, я просто почувствовала, что дело найдется, главное брать и делать, действовать. Я написала заявление и ушла. Аня, скажи, ты вот решила свалить из офиса и работать декоратором, а вообще были ли у тебя какие-то навыки и обучалась ли ты этому вообще или просто ты решила заняться декором? Если честно, нет. Ни навыков, ни опыта в данном направлении у меня не было. Единственное, в свое время я заканчивала художественную школу, обучалась там 4 года, поэтому наличие вкуса и понимание композиции у меня, конечно же, есть. Естественно, работу декоратора я себе тоже представляла в общих чертах. На деле оказалось все гораздо сложнее. И монтаж декорации, вот эту картинку, да, которую видит клиент в итоге, это все работа одного дня. А самое большое количество времени занимает э, обсуждение с заказчиком деталей, разработка дизайн-проекта, закупка материалов, разработка скетчей. И именно вот этот кусок работы, он может занимать от двух недель минимум до нескольких месяцев. Аня, вот сейчас ты учишься, уже работаешь на свадьбах, зарабатываешь на этом деньги. Скажи, вот отличается ли работа твоей мечты от того, что ты представляла раньше? Или все-таки она такая же радужная, красивая, как ты ее видела до того, как начала ей заниматься? Ну, она, конечно, отличается, потому что одно дело это мечтать, а тут все реальное. Реальные встречи с заказчиками, волнения, а вдруг что-то не понравится... Хочется сделать как можно лучше, ответственность. Но с другой стороны, это непередаваемое чувство, когда ты слышишь слова благодарности от молодоженов, их родителей. Вот, например, на последней свадьбе мама невесты нас благодарила и даже вручила небольшие подарочки, то есть там, крема и журналы. Было очень приятно, честно скажу, и в такие моменты понимаешь, что выбрал все-таки правильное направление. Ань, в любой работе есть рутина. Вот скажи, как ты справляешься именно с этим в своей работе? Что тебя мотивирует, чтобы это не бросать? Ой, это прям моя больная тема. Если я понимаю, что задача не важная и несрочная, то я могу откладывать ее до бесконечности. Поэтому в этом вопросе я очень серьезно работаю над собой. И вот сейчас я выделю для себя два способа, которые очень действенные, да, которые мне помогают. Первое, это я назначаю за какую-то рутинную задачу, которую не хочется делать, которую ты постоянно откладываешь, назначаю себе небольшое вознаграждение. Например, если я сниму сегодня видео, то я могу перед сном почитать не профессиональную литературу, а художественную. Или если я за месяц проведу 15 встреч, то могу купить себе понравившееся платье. Соответственно, это метод и кнута, и пряника, потому что если я проведу 14 консультаций или 13, то платье я себе не куплю. Вот. Еще один очень классный способ, который посоветовала мне ты, мне он тоже очень нравится, очень помогает, это выделять один день на определенное занятия. Например, по понедельникам я пишу статьи. То есть я занимаюсь только этим и ни на что другое не отвлекаюсь. Ну, соответственно, там, помимо срочных звонков, да, или каких-то важных писем. Вот, во вторник я общаюсь с клиентами и назначаю себе встречи. То есть у меня такой день общения. В среду что-то еще и так далее. То есть это позволяет не распыляться на разные задачи и вот сосредоточиться на одной конкретной. Ань, расскажи о модных тенденциях в декоре на свадьбах этой, этим летом? В декоре свадеб сейчас наиболее популярным становится американский стиль. То есть это оформление выездной регистрации на природе, оформление фотозоны, где гости могут фотографироваться, welcome-зоны, сладкие столы. В декоре именно это обилие живых цветов, больше естественности, натуральности, то есть натуральные ткани, материалы какие-то из дерева, экологически чистые, вот, то есть ближе к естественности, но в то же время все вот настолько идеально, настолько выверено до мельчайших деталей, что как будто сошло с обложки журнала. Также большое внимание сейчас уделяют вечернему оформлению, то есть свечами, световыми гирляндами, Дай пару советов девушкам, которые собираются этим летом или вообще замуж, как самостоятельно можно задекорировать свою собственную свадьбу. Ну, во-первых, мой самый главный совет, это определиться со стилем, в котором вы будете оформлять вашу свадьбу. Если какого-то определенного стиля у вас нету, то хотя бы с цветовым решением. То есть, в каком цвете вы будете все это оформлять. Можно отталкиваться от букета невеста. То есть, если вы его выбрали в каких-то бирюзово-мятных тонах, соответственно, в этих тонах и оформлять уже все остальное. Вот. И определиться с элементами. То есть, стол у молодых обязательно, какие-то композиции на стол у молодых. Если стол стоит далеко, то можно украсить низ. То есть, поставить внизу какие-то ящики, вазы, клетки, свечи. Да, ну, все же подходит под ваш стиль. Либо повесить какой-то задник. Опять же, гирлянды, флажки. Все, что подходит. Вот. Также оформляются столы гостей, то есть это какие-то небольшие композиции на столы. Если будет выездная регистрация, то рамка, либо какие-то по краям две композиции, например. Вот. Сладкие столы, welcome зона Если они будут, опять же, все это в каком-то едином стиле, допустим, если у вас цветочки, то значит цветы там в банках-вазах. Если у вас эко-стиль или рустик, то что-то с деревом, с натуральными тканями, может быть мог Вот. как так. Ань, и последний вопрос. Скажи, пожалуйста, кому. Точно стоит обратиться к свадебному декоратору и какие плюсы есть в том, что ты не самостоятельно украшаешь свою свадьбу? Самое популярное заблуждение, что если делать свадьбу самостоятельно, то выйдет дешевле. Это не совсем так. Сейчас объясню почему. Во-первых, весь декоративный реквизит, рамки, канделябры, вазы, какие-то ящики, все это закупается в совершенно различных местах. И э, декоратор уже по своему опыту, он знает, какую из этих деталей, где выгоднее всего купить, приобрести. Вот. Соответственно, если пара будет закупать все это самостоятельно, то есть большой риск переплатить практически в два раза. Во-вторых, Во э, если пара опять же будет оформлять свадьбу самостоятельно, то необходимо будет приобрести все профессиональные инструменты. Клеевой пистолет, флористический клей, декоративная проволока, оазисы, крафт и так далее. Все это стоит недешево и навряд ли пригодится молодоженам в будущем. Поэтому мой совет такой, если девушка, невеста не обремена работой, у нее много времени, у нее хороший вкус, ей все это интересно и она хочет в это все вникать, то, конечно же, она может оформить свадьбу самостоятельно. Вот. А если э, тут идет цель экономия, то есть у невесты нету ни времени, ни желания особого, то лучше не надо. Э, скупой платят дважды, потому что времени и сил будет потрачено очень много. Э, нужно будет сделать очень э, много декоративных элементов, потому что некоторые кажутся очевидными на фотографии, а в итоге на это все тратится очень много сил. То есть такие элементы, как рассадочные карточки, баннеры-флажки, карточки на стол. Все это делается вручную. И каждая деталь – это трудоемкая работа ни одного дня. Спасибо большое, Аня. С вами был проект Valmizoffice.ru и Анна Незнанова. И самое главное, девочки, цените свое время, отдавайте всю рутину профессионалам и наслаждайтесь жизнью. Пока-пока.